Ну что, стоило мне только привести явно иронические слова Константина Анатольевича про русский как состояние души, как наш местечковый левитан расчехлился по полной. Именно по этой причине я и считаю, что Россия может развиваться только как ментальное поле, потому что русский – это не понятие национальности, это понятие ментальное, это образ жизни, это образ мысли, благодаря которому русским были и грузин Багратион, и грузин Сталин, и немец Барклай де который спас Россию в грозном 1812 году. И я очень хочу, чтобы на этих исторических примерах россияне, современные жители России поняли, что национализм для России губителен. Вся история России говорит о том, что пока она строилась как единая ментальная общество и понятие русских было, а оно и есть уникальное, как имя прилагательное, как образ мысли, как состояние души, вот тогда Россия развивалась и шла к вершине. Поздравляю, Юрий. Вот вы на одной лавочке с мразью веником в том самом знаменитом диалоге со своим русским Джугашвили, с негром Пушкиным, с русским прилагательным. Теперь понятно, зачем вашу звезду выкатили на небосвод. Юрий, состояние души — это, например, пропагандон. Есть серьезное мнение также, что, например, хохол — это состояние души. И что этому самому пропагандону следует пойти на русское существительное «хуй» со всеми своими прилагательными. Наша, мля, идеология.